салют народ с вами смоки джин вы на моем канале а значит сегодня будет интересно сегодня у нас на обзоре новая линейка компании элемент они выпустили новый пятый элемент Конечно, вы скажете, ничего нового, элемент, там огонь, вода, земля, все. Но пять элемент, я думаю, покорит сердца многих людей, потому что это по-прежнему все тот же элемент, с его уникальными характеристиками, интересными вкусами. Но пять элементов уникален тем, то, что ребята долго-долго старались, выпустили вот такие вот интересные вкусы. Ни для кого не секрет, наверное, то, что у команды элемент есть такие понятия, как элемент-мастерс, адмассадоры, это крутые ребята, мастера, которые участвуют в создании продуктов, в рекламе продуктов, естественно. За долгий объем работы этих мастеров появились интересные миксы. И, ребята, вы в пятой линейке реализовали все эти миксы. Там, если я не ошибаюсь, по-моему, выпустили они всего 7 вкусов. Пока что, пока что 7. В дальнейшем будет расширение. И что я могу сказать На сегодняшний момент я взял себе на обзор Купил себе на обзор всего 4 вкуса Которые мне более-моле понравились Сейчас у меня в чашечке Байкал С бузиной и немножко лимоном И кстати, ребят Подгоните мне уже наконец-таки Новый мастучок Красненький хочу, прям по заказу Красненький хочу, красненький Там уже, конечно, не металл Но все же, выглядит он ну, круто так вот, начнем сначала. К чашечке у меня Байкал. Курица интересна, прикольно, с нотками Байкала. Того самого напитка Байкал. Раскрывается очень интересно. Из всей линейки то, что мне не понравилось, сейчас я найду в пачечку. Фишка в том, что это аромат граната, лимона, клубники, персика и хвои. Из этих четырех вкусов, это единственный вкус, который мне прям вот ну, не зашел. Как мне кажется, здесь большой перенасыщение хвои если честно, по мне казалось, отдает каким-то лекарствам из аптеки вот если бы честно, для меня здесь чуть-чуть поменьше хвои и было бы прикольно, гранат бы больше сильнее раскрывался, чем на самом деле есть кстати, что интересно, здесь они выпустили в нескольких крепостях, вот здесь вот если видно Роман, видно, нет? ты мне просто скажи, видно, нет? нет. видно видно, вот круто вот здесь это видно крепость. Это я выбрал линейку все с крепкой линейкой. Тоже есть с одним листочком, то есть это с более легкие вкусы. И есть с тремя, то есть это более крепкая линейка. Вот. Разбери десерт. Малиновый десерт. Курил его. Это более сливочная тема, более кондитерская тема. Малина там прямо на фоне, как в настоящем десерте. То есть она прям не выбегает на передний фон, не дает. Говорит, я малина, блядь, вперед, поехали. И что мне понравилось, это вот сливки. Прям чувствуется сливочность. Блин, я не знаю, с чем сравнить даже. Но такое ощущение, какую-то малину со сливками перемешали, просто дали тебе попробовать. Прикольная тема, всем советую. И еще один вкус, который я не успел прокурить, но мы думаем сегодня прокурим его: это аромат вафель, винограда и банана. После общения на выставке с амбассадорами, с элемент мастерсами, они мне просто советовали попробовать этот вкус. Они говорят, он просто идеальные сочетания вафли. но мне есть чем сравнить вафли да, мне есть чем сравнить потому что я прокурил до хрена и даже больше, что мне нравится в элементе сейчас, то что они стали более клиенториентированы то есть раньше у них были в основном это моно -вкус, которые были ориентированы на любителей помиксовать, собрать что-то новое и интересное, теперь они выпустили для так скажем, ленивых курильщиков готовые миксы, которые любят элемент но не любят миксовать при этом мне кажется, продукт займет свою в нишу, опять же, на полках и будет также расходиться на ура, потому что продукт действительно достойно внимания. Ну, а также мы ждем к выходу в линейку Огонь. Из того, что, что я попробовал, мне понравилось ягодное мороженое. Но, как я понял, то, что старт будет продаж линейки Огня только в июне. Естественно, мы их с вами возьмем их на обзор, прокуримся и уже подробно расскажем там про линейку Огонь. Хотелось бы обратиться к тем, кто любит элементы. Ребята, если вам так нравится и вы не любите миксовать, то 5 элемент это действительно продукт, который именно для вас. Потому что даже я в последнее время очень ленюсь миксовать. Это благодаря, наверное, Dark Side, который выпустил линейку Шоу. Тоже самое, да, а им, по-моему, линейка у них миксовую занимает. По-моему, все сейчас производители, крупные и даже не очень, занимаются тем, что начинают выпускать миксовую линейку. Больше распространенную на рядового потребителя домашних курильщиков. Ну что, ребят, как я и говорил, в чашечке, в чашечке от компании форма у нас забит Или элементик. Это вафли с виноградом и бананом. Вкус яркий, интересный. Ярко чувствуется банан, сливочность и виноград на фоне. К сожалению, вафельного эффекта такого, какого я хотел я не получил но э, из-за того, что есть привкус сливочности какой-то это просто, знаете вызывает восхищение он не притерный он не задалбывает и не заебывает его можно курить долго, реально долго есть притерные вкусы банана которые прям, знаете 2-3 тяги и вам курить его больше не хочется потому что он притерный, реально притерный а вы все прекрасно знаете, то, что я не люблю, блять, притерные вкусы, сука. А этот прям мягенько идет. И, кстати, виноградность такая дает небольшую терпкость на фоне. Кстати, что хотел отметить по крепости. Крепость заявлено средняя. И действительно, элемент, как всегда, прожает. Он курица мягко, без какого-то привкуса тыха. Естественно, надо хорошенечко прогреть. Потому что этот элемент, он любит прогрев. Достаточно хороший. В течение там 4-5 минуток. Я, если честно, буду миксовать. Я буду покупать моновкусы. Но этот продукт, хорошо, то, что они его сделали. Хорошо, что он появился на рынке. Потому что знаю, понимаю людей, которые не любят миксовать. Сигнализацию слышали Мы да? Мой Бентли. Курица легко, насыщенно, ярко, интересно. Да что в принципе от табака еще надо? Я вот в последнее время столкнулся с тем, что элемент начали хейтить. За что, ребят, ему так относится. Хороший продукт. Да, он греется дольше. Но, блядь, он не ебет мозги на пьем притяжении курения. И за это большой лайк. Можете я засужу все красные мышцы, Подведем итог. Продукт хороший, достойный внимания. Спрашивайте в магазинах вашего города. Как всегда, курите правильные кальяны. Пишите лайки, ставьте комментарии. И конечно же подписывайтесь на канал. Один маленький оператор и один маленький блогер будет очень-очень сильно рады. Даже маленькому комментарию под видео. Всем спасибо, до новых встреч. А я пошел банам дать кири закидывать. И мне две тоже попробовать, да? Я впахнул да? здесь. Надо А ну все вверх вверх. Да это прошло ниже чуть дальше левее ага. вот так давай крути wow.